И, друзья здравствуйте приглашаю вас на нашу встречу которая пройдет 17 18 июня в москве и на этой живой встрече мы как обычно с вами встречаемся не только для веселого эмоционального времяпровождения но и для того чтобы пополнить ваши знания в разных областях китайской метафизики в этом году у нас будет 6 преподавателей и 6 мастер-классов. То есть мы вас приглашаем не на один мастер-класс, их будет 6. Каждый день будет по три мастер-класса, где мы будем вам рассказывать, кого-то, может быть, знакомить с какими-то новыми подходами в китайской метафизике. А для тех, кто практикует китайскую метафизику, для вас будет много интересных фишек. Итак, какие же у нас будут темы? Каждого преподавателя я попросила подготовить такую тему, которую э, трудно встретить в интернете или не дают другие школы, или ее можно только на каком-нибудь супер продвинутом курсе получить, но чтобы здесь вот каждый, кто придет, получил интересную тему. И самое важное было – это практическое применение. То есть, все, что мы вам будем давать на, на, на этой встрече, вы все сможете сразу применять в жизни. Итак, какие же темы мы для вас подготовили? Я подготовила для вас две темы. Наверное, моя двухчасовка будет разбита на первый час, где мы с вами поговорим про ловушки. Мы с вами вообще узнаем, что это такое, я вам дам таблицу, вы проверите. А, расскажу, как, в общем-то, накладываются шаблоны на ваше жилье, как это проверить, в каком секторе, какой из ваших, кто из ваших членов может попасть в ловушку. Ну и расскажу, как это отражается. То есть вполне возможно, что а, те, те затыки в жизни людей, в жизни ваших близких, они происходят... Просто потому, что символ этого человека стоит не в том месте, не в правильном месте. Мы поговорим, второй час мы поговорим обязательно про полезные божества, тоже ваша любимая тема. Мы поговорим, какими символами, через какие символы мы можем полезные божества материализовать в этом мире мы поговорим с вами про то как же их укрепить что такое полезное божество полезное божество это некий ангел-хранитель который вам помогает так вот как же его укрепить как же сделать так чтобы он был сильный и приносил вам много пользы мы поговорим конечно же не только про окружающее пространство, как усилить полезного Бога, ну и как усилить этого полезного Бога внутри себя через определенные черты характера. А, Светлана Мостовская, это еще один преподаватель по а, БАДЗИ в нашей школе, она подготовила для вас тему здоровья. Вы пройдете два часа, у вас будет тема здоровья. Это такая очень важная, очень распространенная тема, по которой всегда масса вопросов. И Светлана, Светлана с вами поговорит про системы астрологии и про системы в организме человека. Программу Всю программу каждого преподавателя вы сможете прочитать ниже этого видео. Дальше, далее у нас с вами э, ваша любимая, ну, вообще я думаю, что все преподаватели, у каждого есть свой любимый преподаватель, Татьяна Смирнова. Все, кто занимается цемейн дэнзя, занимается фэншуй, э, часто с Татьяной встречаются, многие специально ходят на ее занятия, потому что она умеет очень, очень доступно и очень спокойно объяснить. Так вот. У нее будет тема по цемень дундзя. есть божества и в цемень дундзя, и она будет рассказывать, каким образом через эти божества мы тоже также можем с вами повысить свою удачу в карьере или в личной жизни. Она поговорит с вами про манифестации и много других интересных фишек по цемень, вы узнаете. Кто-то не знает, что такое цемень, тот, собственно говоря, и узнает. На второй день у нас будет Светлана Ланская. Светлана у нас дает э, в «Дзывай душу», и она, сейчас я вам даже по программе, э, которая, кстати, тоже ниже будет написана, скажу, что вы там будете разбирать летящие звезды, трансформации, влияющие на карту людей э, одного года рождения, какие общие тенденции несут эти самые звезды э, в карьере, в отношениях, в богатстве, в брак, дети – Uh, то есть это та же китайская метафизика, но такой совершенно интересный подход. И опять же, тот, кто занимается «Дзелой душу», тот узнает достаточно много uh, каких-то новых фишек. Кто не занимается, тот откроет для себя, возможно, новый мир и новые инструменты для понимания судьбы человека. Наши преподаватели по фэншуй uh, еще второй уже мастер-класс теперь по фэншуй будет во второй день, второй мастер-класс по фэн -шуй. И наш преподаватели по фэн для вас подготовили такую практическую программу, которую, как говорится, в поле выйдете, вся наша группа выйдет. Группа, скажу сразу, забегаю вперед, группа будет небольшая, потому что на такую работу мы не можем набрать, ну, вообще на такой формат мы не можем набрать много людей. Будет, ну, там, наверное, плюс-минус 30 человек всего лишь, так вот, Татьяна и Светлана – это люди, которые… В... Это преподаватели, которые преподают у нас в нашей школе фэншуй. Они как раз э, с вами выйдут, и э, вы на местности попробуете свои, свои силы, свои знания. Также вам ну те, теорию объяснят, конечно же, э, и вы э, узнаете э, побольше не просто про… Э, Какие-то теоретические подходы про фэншуй, а вы узнаете именно практические подходы. Как измерять, как смотреть фасады, как смотреть сложные здания, как смотреть сложные измерения. Для новичков бесценная информация, бесценная практика, а для практикующих есть возможность задать вопросы мастерам, которые уже не первый год этим занимаются, работают и которые имеют огромный багаж знаний. И закончится наш с вами вот такой праздник <рекрасный> прекрасный. Закончит э, наш э, штатный психолог Вера Портная. Э, это будет тема консультирования. Мы с вами... Это будет такой психологический круг, в котором будет участвовать и преподаватели нашей школы, и вы, ученики, гости наши. Где мы с вами поделимся, ну, во-первых, преподаватели могут поделиться с вами той информацией, как они в свое время начинали, с какими они трудностями сталкивались, и вообще, как это проходило вот в, тот, в тот этап становления их профессиональной жизни. А для новичков, да и вообще, наверное, для всех будет очень интересная информация, которую подготовит для вас психолог Вера. И Вера вам расскажет, в чем бывают затыки, где найти в себе силы преодолеть эти затыки, как работать с синдромом самозванца, это когда ты все время думаешь, что, что ты еще недостаточно хороший, что ты что-то не то можешь сказать как работать и где, собственно говоря, брать хороших клиентов. Про все про это вы узнаете вот на нашей такой завершающей встрече. Итак, дорогие друзья, я уже сказала, что у нас формат этих встреч небольшой, поэтому предлагаю вам не откладывать в долгий ящик все, кто может приехать. Все, кто может посетить эту встречу, приглашаем. Видеоформат или какой-то дистанционный формат этой встречи у нас не получается. Мы уже на предыдущих встречах пробовали. Это м -м, сложно достаточно видео делать вот в таких условиях, когда то у нас, у нас все время будет меняться вокруг нас какие-то форматы, форматы наших с вами, каждого нашего мастер-класса. Поэтому э, прийти и все это узнать, все, э, пообщаться с каждым преподавателем вы сможете вот только вживую. Так что, дорогие друзья, э, э, берите, э, не откладывайте в долгий ящик, берите билеты сразу и вас ждет не только теплая встреча с нашими преподавателями, не только вот общение. Конечно же, я думаю, что какие-то еще эмоционально будут интересны у нас с вами варианты, варианты общения, например, на тех же ланчах, кстати, которые мы планируем заказать, тоже очень такие, очень вкусные шведские столы для того, чтобы для того, чтобы пополнить свои силы подпитать свой мозг между каждым мастер-классом. Я думаю, что э, мы оставим, наверное, по часу между каждым мастер-классом, для того, чтобы вы могли и пообщаться, с преподавателями и между собой, и поесть, и отдохнуть. Ну, и вообще, чтобы для вас эта встреча была не только информати информативной, но чтобы эта встреча для вас была очень такой э, эмоциональной, чтобы вы про нее вспоминали именно как про праздник. Конечно же, будут фотографии, конечно же, будут вопросы, возможно, какие-то мини-консультации. Ну, в общем, я думаю, что ближе к делу мы еще тоже очень много чего-то придумаем для вас приятного. Еще раз говорю, что очень ограничен у нас набор, к сожалению, очень ограничен набор повторений у нас, как правило, тем, не бывает, всегда мы что-то новое придумываем, ну, может быть, конечно, какие-то темы когда-то мы повторим, но у нас, в общем-то, живые встречи не часто бывают. Так что, друзья, приходите, приходите, мы вас всех ждем, и мы будем очень рады с вами общаться.